бисмилля, ассаляму алейкум улица Изумрудная и здесь улица Ас сахафа улица Ас сахафа и вот здесь умуль университет умуль это университет умуль но что я хотел сказать что вчера я выпустил пост один, Маудовская Аравия сейчас выдает грин-карты и условия такие ты платишь деньги Ну, конечно, это большие деньги Не маленькая сумма Но ты платишь Получаешь, в общем, зеленую карту От университета Мулькура Это Азизия Получаешь вот эту карту И ты как саудийец, И ты уже здесь как саудийец, В общем, ты можешь здесь уже квартиры снимать Недвижимость покупать Транспорт покупать Потом пользоваться еще какими-то там приоритетами. Но все внизу будет ссылка. Все внизу будет ссылка. Я просто сейчас иду к своему старому знакомому шейх Насар, Мухаммад Насар, йеменец. Вот мы ему буквально два, два месяца назад мы сделали ему эту визу вид на жительство. И получил вид на жительство и все члены его семьи также получили вид на жительство это пожизненный это пожизненный вид на жительство пожизненный детям женам семьям вот здесь он живет шейх абдунаса это его вот дом здесь это его дом сейчас ремонт у него идет здесь там он живет на втором на третьем этаже он там живет во время хаджа вот кстати вот здесь внизу внутри есть такая Система, это называется Тасрих. Шейх Насар, салам Это называется Тасрих, Мухаммад Насар. Ага, сколько кроватей. 169 хаджиев может вместить. В общем, за Умуль Здесь вот, здесь есть Сук Салям. Российские паломники, которые раньше приезжали сюда на хадж, они все знают хорошо этот район. -салям, район, район называется Ас-Салям, Рынок ас -салям. В общем. И Шейх Насар, аль по милости Аллаха, получил эту, эту зеленую карту. Теперь он здесь как саудийц. Он и так занимался бизнесом туда-сюда, ездил сюда. Он как он серьезный таджер, бизнесмен. Но вот эта карта дает ему еще дополнительные преимущества. Я хотел, конечно, с ним поговорить. Прям сразу, чтобы он. Он мне объяснил, но ну, может быть спит, может быть кайлюля, может быть еще что-то, короче, не ответил мне. Ладно, в следующий раз я у него выпутаю. Какие еще? Бонусы и положительные моменты. Варакалафикан. на Намасказ. Аллаха, кварлаху.